Всем приветик! Ну что ж, пришло к нам все-таки обновление с нашими шахтами. Давайте разбираться, что да как. Во-первых, что у нас пришло? К нам пришло призыв новый с новым персонажем Арканой. Самое интересное он бафнутый. Сейчас вы видите на экране его характеристики. Далее, я вызывать его пока что не могу, у меня 28 кристаллов, но как будет возможность, я его обязательно попробую вызвать. Далее, у нас появились элементированные миссии. Что это значит? За прохождение нового вот этого ивента вы будете получать награды. Как мы видим, здесь их дохрена просто. До какого этажа? До 200, наверное? Да, до 200. То есть дойдете до 200 этажа? Вам будет... Все идеально. Просто куча всякого хорошего барахла вы получите. Давайте зайдем уже в наши шахты. Что мы здесь вообще видим? Ну, на самом деле мы здесь видим два момента. Во-первых, нашего нового персонажа, нашего персонажа Аркану, ну и Серах. Это девочка, которая помогает нашему достопочтенному Аркану. У нас есть история прохождения. То есть мы здесь видим, что мы прошли удачно, что мы прошли неудачно, какие у нас награды здесь получались, ну и так далее. Далее у нас есть обменник. То есть проходя наши миссии, вы будете получать определенную валюту. Валюта выглядит как вот такой вот зелененький кристаллик. Что вы за это можете взять? Да за это вы можете взять много чего. Red Bull Game Можете взять юнит uh, LB Stone, можете взять биолетик, можете много чего взять, на самом деле. Вам здесь, в принципе, хватит всего. Вот за 5, грубо говоря, наших зеленых кристалликов вы сможете получить 5 Rainbow Game. Где вы такую щедрость нашли бы еще. А при условии, что проходя нашу. Uh, ну как это сказать? Проходя наш кварц. Uh, Гафред. -e ну, в общем, проходя наши миссии, вы будете получать по нижней шкале, вот по вот этой, которую я сейчас тыкаю, будете получать еще дополнительно Рейнбулгемы. Я уже получил две или три штуки, что очень и очень неплохо. В общей сумме вы можете здесь получить, ну, наверное, половину трупушки какого-нибудь снаряжения, в общем, идеально. Стори. Ну, здесь, естественно, у нас история нашего прохождения. То есть у нас здесь будут разные интересные истории из нашего нового места. Боссы, которые здесь есть. Ну, естественно, у нас здесь есть огненный дракон. С него падает снаряжение. Вот такое. Вот так. Вот... Ну, а чё сидишь, блин? Э -э чуть подробнее рассказать я пока не могу, потому что у меня нет возможности пока его выбить. Ну, то есть у меня не падало. Если выпадет, я обязательно расскажу о нем. Мало кто о нем еще даже делал видосики. Вот такое вот у нас снаряжение, и одного босса я еще так и не нашел. Кто это у нас будет, скорее всего, это у нас будет. Так. Кто у нас вообще из боссов здесь пока есть? Скорее всего, это будет какая-нибудь птичка. Да, скорее всего, будет эта птичка. Почему я так думаю? Ну, потому что, скорее всего, это будет птичка. Если я правильно помню, у нас пока. Первая версия наших шахт, и нового ничего пока не вводится. Ну, как видите, у нас здесь уже приушки очень хорошие. Ну что ж, давайте я вам покажу, как вообще работает система прохождения. Во-первых, заходя в кнопочку, вот эту вот главненькую кнопку «Go to the mine», мы будем видеть следующую вариацию. У нас босс отображается, этаж наш отображается, детали нашего босса отображаются, то есть темный демон раса. Нажимая дополнительную информацию, нам говорят, что данный босс э, сложно получает физический урон и легче его всего убить магическим уроном, ну и так далее. Еще информацию некоторую нам она рассказывает наша дорога серах Далее у нас есть шкала прохождения, то есть она будет заполняться каждый раз до 100% если вы пройдете все идеально сделаете ну иногда она может не до конца доходить и в таком случае вам надо будет дополнительно еще пройти какой-то этаж за что она отвечает за переход на следующий этаж собственно она показывает нам прошли мы на следующий этаж или пока надо еще повторить также вы можете поменять на 10 15 этаж ну на все четные этажи кроме 5 Получается, на все этажи, кроме пятого этажа, вы можете, а так дальше, десятый, пятнадцатый, двадцатый, двадцать пятый, ну и так далее. Зачем это нужно? Для того, чтобы переиграть э, какого-то босса. Это очень важно, если вы хотите что-то там дополучить. Или вы хотите точно э, зафармить какое-то снаряжение. В принципе, это вам поможет. Давайте посмотрим, как дальше это выглядит. Дальше выглядит следующим образом. Заходя в... Дальнейшее окно мы видим выбор нашего юнита, которого я вам уже говорил, вы обязаны будете выбрать из списка. Вот такой вот у нас список разных персонажей. Те, кто поставили в главных персонажей их, вот они, собственно, и отображаются. То есть у нас здесь какая-то Sandstone, какая-то у нас Миления, Рюка, Бервик. Ну, разные персонажи у нас здесь есть. Давайте возьмем кого-нибудь, ну, допустим, пусть будет Эмира. Вот с такой вот командой я прохожу, в принципе, мне вообще в кайф с такой командой проходить. Почему? Да потому что я беру и просто ваншочу. Ну, почти ваншочу, получается, что я в основном уношу босса вперед ногами, ну, буквально за несколько действий. Давайте посмотрим, как это вообще выглядит, как мы будем проходить. Вот так выглядит загрузка B18F. И мы должны сейчас что-то сделать. Мы собираем наше любимое снаряжение. Активизируем его. И дальше мы делаем следующее. Мы уничтожаем первую волну. Переходим к следующему этапу. Здесь нас ожидает Смертушка. Смертушку мы берем просто и убиваем. Грубо говоря, с нашим э, многоуважаемым темным Марзексом это делается довольно просто. К сожалению вам нужно знать одну вещь. Вы, как вы заметили, саппортовский ваш персонаж будет арт использовать по умолчанию. Для того, чтобы вам его настроить правильно, вам каждый раз, заходя в настройки меню перед началом боя, ну, после начала боя, вернее, вы должны будете на первой стадии настроить этого персонажа так, как вам нужно. Либо вы его настраиваете, либо он у вас по КД будет кидать арт. Как вы видели, сейчас это была большая-большая Ошибка. Но ничего страшного. Вот так вот выглядит у нас завершение нашего квеста. Б-19 этаж мы получили. И вот мы получили тысячу золота. Ну и один еще наш бутылек с энергией, выносливостью. Ну еще нам Аркана какие-то интересные истории рассказывает. Дальше. У нас дальше опять с Ну давайте еще раз пройдем. Просто хочу показать вам, как это все работает. Ну давайте в этот раз возьмем вивера. И пойдем дальше. Здесь на самом деле очень неплохо заходит темный Мерзекс. Да и светлый тоже неплохо зайдет. Почему? Потому что он бьет неэлементальным уроном. И вы не будете из этого сильно страдать. Вот сейчас мы заходим здесь, ставим то, что нам нужно. И идем дальше. Можно выбрать следующий этап. Вот мы арт в исполнении поставили, но у нас мако, к сожалению, не смогла правильно активизироваться, поэтому, поэтому используем вивера. Также я вот, вы можете заметить, купил себе уже тру из анаги. Это очень неплохое снаряжение, мне оно нравится. И это очень и очень крутое снаряжение. До конца я его еще не прокачал, но буквально за сегодняшний день оно уже будет максимальной прокачки. И это меня радует. Вы можете видеть, как просто лицо раздирает наш темный Марзекс. Ну вот просто берет и разносит нашего босса в щепке. Вот невероятный урон у него, конечно, здесь. А наш в то же время босс наносит нам сил. Что это значит? Ну, вернее, курс. Это значит, что мы не можем использовать снежок. Да и с ним. Бог с ним. Мы неплохо проходим. Идеально просто. Что ж, что я могу сказать по первым впечатлению об этих руинах, об этих шахтах? Ну, первое, что хочется сказать, довольно удобно. Довольно удобное место для получения множества разного интересного для нас снаряжения, разна... разного всего. О, смотрите-ка, пока мы с вами здесь разговариваем, я получил снаряжение 4-х Очень неплохо. Я бы сказал, даже очень. Вот, как вы видите, у меня 43 очка получилось. Мы продвинулись немножечко вперед. И неплохо, неплохо. Ну, вот, э нам надо будет опять пройти этот этаж для того, чтобы мы получили 100%. 100% получаем, переходим на следующий уровень. Ну а нижний, нижняя шкала нам дает множество разного интересного. Ну что ж, вот такой вот у нас... Интересное. Новое обновление. Как будет новое что-то интересное здесь? Ну, может, я дойду до 30 этажа и дальше буду проходить уже сложные уровни, как я вам уже в прошлом видео говорил. Это сложные уровни, начиная с 30. -го. Вы будете видеть, как правильно проходить их. Ну что, вот такое вот видео у нас все таки получилось сделать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ну а я пойду дальше проходить до 30 этажа, может быть дойду, а может нет. Посмотрим. С вами был, как всегда, Макс. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик вверх. До новых встреч. Пока.